Это ваша финансовая безопасность ваших родственников. Жертва написала мне письмо о том, что с телефона банка ей позвонил сотрудник службы безопасности, произнес кодовое слово жертвы и сказал, что средства нужно срочно перевести, иначе в самое ближайшее время их похитят. Жертва перевела деньги. Таких писем я получаю много. Вопрос всегда один. Что делать? А делать нечего. Похищенное вам никто не компенсирует. Банк не вернет вам средства. Полиция никогда не будет искать жуликов. Это просто факт. И его нужно принять. Единственное, что можно сделать, это широко осветить детали, как именно происходит. Такие хищения. Вскрыть под находную процесса. О подобных хищениях часто пишут журналисты. Но у них никогда нет деталей. Журналисты не из теневой сферы и не из банковской. Они просто не могут знать детали. Поэтому детали пишу я. Один. Такие разводы ⁇ это гигантская индустрия. Тут работают и исправительные учреждения, на территории которых функционируют в колл центре Без мобилы в ИК только лохи. Мобилы заносят именно для заработка, а не маме-папе звонить. А теперь представьте, что по сговору сотрудников СИН и сидящих организован колл центр приносящий очень много денег. Конечно, синовцы для видимости иногда проводят обыски, находят трубки. Забавно, что при таких обысках выявляют дешевые кнопочные звонилки. Посмотрите на фото в СМИ. А работа по банковскому прозвону арестантами идет всегда со смартфона. Там нужны программы для СИП-телефонии. Естественно, куриц, несущих золотые яйца все резать не будут. Описанная это норма, масштабы и автоматизации на уровне Макдональдса. На воле, кижу, на воле эти жулики, конечно, тоже работают. Два. В интернете более 20 чистороссийских теневых площадок, предлагающих криминальные услуги. Топ-услуг это продажа информации банковский пробив за очень скромные средства вам в онлайне скажут ваш профиль в банке остатки на счету кодовое слово и прочее то есть весь ваш профиль в банке мгновенно доступен любому человеку способному немного заплатить как так происходит банки большие учреждения зарплаты низкие сотрудник который занимается сливом информации, зарабатывает таким образом значительно больше официального оклана. Иногда его заработок от теневых услуг на порядок больше. Чем больше банк, тем проще по нему купить информацию. Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, на насквозь дырявые банки. Предложения пробили по ним сотни. Тут вы сталкиваетесь с выбором. В большом банке кто угодно способен увидеть ваш баланс и информацию. А у банка меньшего размера могут отнять лицензии. Выбирайте сами. Три. Полиция в таких случаях ничего не делает. Давайте честно. Полиция вообще ничего не делает в 95% случаев любых мошенничеств за исключением совсем крупных, связанных с бюджетом. Сотрудники СБ банков «Овощи», Сбер, Альфа, ВТБ и прочие тратят гигантские деньги на автоматизацию борьбы с мошенничеством, системы антифрода, блокировки карт и так далее. Это хорошо, но неэффективно. Основная проблема – это сотрудники – с низким откладом и банальный слив информации ими. СБшники вместе с ментами могли бы за месяц на корню вычистить рынок мошенничества банальными контрольными закупками информации на всех теневых бордах. Служба безопасности банка заказали, пробив по Васе Пупкину в своем банке, а дальше по логам посмотрели, кто именно из сотрудников запрашивал информацию по Путкину. Сотрудника сразу сдать полиции. Пара-тройка таких дел с хорошим сроком и массовой освещенностью в СМИ и все прочие сотрудники уже будут бояться продавать информацию. Когда вычистили объявление сборных, уже настраиваете внутреннюю защиту. Смотрите, кто из сотрудников пологом. Часто запрашивает информацию о клиентах банка. Для упрощения задачи связываете запросы с балансом счетов. Меньше 20 тысяч рублей на счету мошенники даже звонить не будут. Только время тратить. Элементарная инструкция. Но банки этого не делают. У вас появился вопрос, почему банки и полиция до сих пор этого не сделали? Да по одной простой причине. Сбер, Альфа, ВТБ, Тинькофф и прочие тратят гигантские деньги на формирование имиджа и на рекламу своих услуг. Им категорически невыгодно, чтобы в СМИ всплывала информация о том, что они насквозь дрявые. что кто угодно за две копейки может узнать все о любом пользователе этого банка. В том числе кодовое слово, которое пользователи банка воспринимают как средство защиты. Запомните, кодовое слово это не средство защиты. Это то, что могут узнать все. И если ваш банк крупный, кто угодно может знать о вас все, много утечет информации, рассказы Сбера о том, что их банк безопасен, Посмотрите, какие у нас милые зеленые шарфики у сотрудников. Это как рекомендация Сбера держать рубль в 2014 году. Сбер полон крыс, сливающих информацию, налево и направо, как и прочие крупные банки. 4. Как подделывают номера телефонов банков при помощи мошеннических звонков. Это тоже теневая услуга. Можно подделать. Практически любой входящий номер таких сервисов десятки называется СИП-телефония. Организованы сервера такой телефонии за пределами РФ. Сервис... Извините. Сервисы стабильно работают годами. Полиция с ними сделать ничего не может, так как это другое государство. ФСБ делать Ничего не пытается, так как в этих сервисах есть одно святое правило. Телефоны ФСБ, в том числе отделений и высоких политических структур, подделывать нельзя. Все остальное можно. На 99% их сервис направлен именно на подделку телефонов банков. Это самый простой и быстро приносящий живые деньги способ мошенничества. За день Маленькая группа из нескольких человек вполне может зарабатывать миллионы рублей. А это всего несколько раскрученных блоков. Таким номерам, никаким номерам телефонов доверять нельзя. Для злодея стоимость звонка с любого номера страны, в том числе с 8800 от банков, 8 рублей в минуту. 5. Мошенничество. Это гигантский срез в России. В этой сфере все желающие заработать сидельцы и очень много активных молодых людей. Потому что кроме мошенничества у них просто нет альтернативных путей хорошего заработка. Это касается почти всех регионов. Совесть эта работа тоже никак не затрагивает, так как вся страна живет криминалом на всех уровнях. Если можно ребятам наверху, и все об этом знают, то почему нельзя внизу? Можно, конечно. И тут банковский прозвон с целью мошенничества. Это просто начальный уровень. Вывод. Пока информация, что я написал прямым текстом, не будет растиражирована везде у Сбербанка, Альфа-банка, ВТБ, Тиньков-банка и прочих крупных банков, не будет стимула бороться со сливом информации в своих рядах. Их нужно мотивировать, выявлять объявления о продаже, проводить контрольные закупки, наказывать виновных сотрудников банка. На данный момент банки просто максимально блокируют любые сообщения в СМИ о том, что у них сливают информацию. И до тех пор, пока сами банки не начнут чистку, Зеки и активные молодые люди будут разводить вас и ваших родственников. Если отнять у мошенников главный инструмент информацию о счетах личности, то им придется переключиться на какой-то другой вид деятельности. Работающим по теме оценячего фарта и жирных лохов. банков, дальше тихариц и делать вид, что у вас все окей. Жмите репост. Это ваша финансовая безопасность и ваших родственников. Михаил Жуковицкий, источник, ссылка внизу под видео.